Здравствуйте, начнем обзор собак для содержания в квартире с мальтийской баллонки или мальтеза. Мальтеза – прирожденный компаньон, идеально подходит для содержания в квартире. Эта милая белоснежная собачка всегда рада людям, сильно привязывается к семье и тяжело переносит разлуку. Мальтеза хорошо ладит с домашними животными, любит игры с детьми. Характер баллонки, доброжелательный и добродушный, всегда радостно приветствует гостей совсем не агрессивно мальтеза очень легко обучается с радостью выполняет команды за положительное подкрепление шерсть баллонки требует тщательного ухода регулярного мытья расчесывания живут такие собаки от 10 до 14 лет высота в холке самцов от 21 до 25 сантиметров вес от 3,5 до 4,5 килограмма самки немного меньше и весят от 3 до 4 килограммов при росте от 20 до 23 сантиметров. Лхаса Апса – одна из древнейших пород собак, выведена на Тибете, стала прототипом для десятка пород, в том числе – шицу. Лхаса – столица Тибета. Апса – бородатый, дословно, бородатая собака с Тибета. Лхаса Апса – собака-компаньон, капризна, но чрезвычайно умна и легко дрессируется. Питомец привязывается ко всем членам семьи, но выбирает одного любимчика, которого слушается безоговорочно. Лхаса прекрасно подходит для содержания в городской квартире, не требует длительных прогулок, легко уживается с другими животными, очень любит детей. Шерсть лхаса Апса требует тщательного ухода, собаку нужно регулярно купать, вычесывать. Продолжительность жизни собак от 12 до 14 лет, Рост 20-26 см, вес 6-7 кг. Самый маленький представитель немецких шнауцеров – шнауцер. Это маленький, отважный пес, обладающий сильным характером, немецкой исполнительностью. Выводился для охоты на крыс, но благодаря своей выносливости и храбрости использовался как помощник пастуха. Несмотря на малый рост, это типичный шнауцер, сильный, неутомимый, с таким же характером. Цверг шнауцер легко дрессируется, может использоваться как охранный пес, отважен и смел, недоверчиво смотрит на посторонних, но без излишней агрессии. Это верная, преданная собака неплохо уживается с другими животными, обладает веселым нравом и любит прогулки. Шерсть шнауцера необходимо несколько раз за год треминговать, периодически вычесывать. Продолжительность жизни собаки от 12 до 15 лет. Кабели весят от 5 до 8,2 килограмм, высота в холке от 32 до 36 см, Суки весят от 4,5 до 6,8 килограмм, рост от 28 до 34 сантиметров. Джек Рассел Терьер, универсальная охотничья собака, изначально выводилась как норная. Страна происхождения породы – Англия. Джек Рассел – это стереотипный фокстерьер. В породу сохранился как внешний вид экстерьера, так и темперамент. Эта энергичная, очень подвижная собака требует ежедневных длительных прогулок. По-прежнему используется как охотник на барсуков, лисиц, водяных крыс и даже птиц. В уходе Джек Рассел не требователен, но питомцу постоянно необходима интеллектуальная нагрузка, ежедневные физические упражнения. Джек Рассел – сообразительный пес, который радостно будет обучаться новым командам, играть с детьми и станет веселым компаньоном для прогулок. Живут такие собаки от 12 до 15 лет, кабели весят от 5 до 6 килограмм, высота в холке от 27 до 30 сантиметров, суки немного меньше и весят от 4,5 до 5,5 килограмм, рост от 22 до 26 сантиметров. Ирландский терьер выведен в 19 веке на территории Ирландии. Это потомок жесткошерстных терьеров. Ирландский терьер отличный охотник на крыс, выдр, лисиц. Обладает высоким интеллектом, энергичный, подвижный пес. Терьер дружелюбен по отношению к человеку, но тяжело уживается с другими животными. Кабели ирландского терьера дрочливы агрессивно относятся к другим собакам, безрассудно бросаясь в атаку даже с более крупными представителями. По характеру ирландец более спокойный и уравновешенный, чем фокстерьер. Уход за шерстью ирландского терьера заключается в периодическом триминге или вычесывании жесткой щеткой. Живут такие собаки от 12 до 14 лет, кабели весят от 10 до 13 килограмм. Высота в холке от 45 до 48 см. Суки весят от 9 до 12 кг, рост от 43 до 46 см. Пражский крысарик – охотничья порода собак, выведена в Чехии, вольный перевод названия породы звучит как пражский истребитель крыс. Это смелая, бесстрашная крошечная собачка – самая мелкая европейская порода. Крысарик интеллектуально развит быстро обучается, легко запоминает команды, хорошо уживается с другими животными, но из-за развитого охотничего инстинкта гоняется за более мелкими животными, белкой и крысами. Крысарик не требователен по уходу, идеально подходит для квартирного содержания. По характеру ненавязчив, тонко чувствует настроение хозяина, продолжительность жизни собак составляет от 12 до 14 лет, рост самца в холке, составляет от 19 до 23 сантиметров вес от 2 до 2,2 килограмма самки немного меньше весят от 1,8 килограмма до 2 килограммов при росте 17 до 20 сантиметров котон де туалер порода с острова мадагаскар маленькая собачка с мягкой белой шерстью потомок мальтийской баллонки как и баллонки у котон до туалера мягкий добродушный характер она рада видеть всех. Но в отличие от мальтеза, Катон де Тулиар не просто диванная собака. Она с радостью поучаствует в веселых играх, будет приносить палку или мяч, требует ежедневных прогулок. Мадагаскарская болонка легко уживается с домашними животными, любит игры с детьми. Как и за всеми бешонами, Катон де Тулиар необходим уход. Шерсть болонки белоснежная и длинная, им нужно частое мытье, регулярное вычесывание. Высота собаки в холке достигает не более 35 см, а вес около 5-7 кг. Несмотря на свои миниатюрные размеры, питомец имеет крепкое тело, проявляет постоянную физическую активность. Порода обязана своим названием королю Англии Карлу Чарльзу II, который был на троне в 17 веке. Кинг Чарльз компактная, сообразительная, красивая собачка, выведена в качестве компаньона или друга семьи. Кинг Чарльз – невероятно ласковые и дружелюбные к хозяевам, но недоверчивые, и немного робкие по отношению к незнакомым людям. Королевские Спаниели отлично чувствуют настроение владельца. Легко подаются дрессировке при положительном подкреплении, любят прогулки игры с детьми, ладят с другими животными. В уходе Кинг Чарльз удивительно непритязателен, достаточно вычесывать раз в неделю, купать по мере загрязнения. Продолжительность жизни собак составляет от 11 до 13 лет, рост самца в холке составляет от 30 до 33 см, вес от 6 до 8 кг, самки меньше самцов, весят от 5 кг до 7 кг при росте 28 до 31 сантиметра.